Малыши и содержат семитикон, который схлопывает пузырьки газа. Эспомизан Бэби. Спокойно малыш, спокойно мама. Здравствуйте, я Нелла Стреколовская и расскажу о погоде за окном. Ненастный вехрь накрыл юг Дальнего Востока одеялом из туч, поэтому день будет дождливый и не жаркий. В Сибири после сбоя в системе температуры, кажется, все начало приходить в норму. Не добрался погодный системный администратор до Иркутска, там пока прохладно. На Урале все работает без перебоев, показатели в норме, дожди процессу не мешают, лишь только добавляют свежести. А на юге от таких значений можно и перегреться. Дождя практически нет, так что захватите с собой бутылку с водой. Не отстаёт от юга и средняя полоса. Погода старается достичь таких же результатов. И для этого с юга транспортирует сюда горячий воздух. Не будет поставок в Санкт-Петербурге, поэтому там прохладно, в отличие от Москвы. В столицу южный воздух поставляется напрямую, поэтому жарко и солнечно. Эспомизан Бэби.